Всем привет! Друзья, сейчас сделаю небольшие манипуляции работы с шестирамочниками и хочу поделиться с вами, показать какой еще один плюсик шестирамочника, который я использую у себя на пасеке. Что это за плюсик? Это я иногда использую шестирамочник как стартер для небольшого количества маточников и также использую ее использую шестирамочник для сбора маточного молочка так как я ну, у меня уже так повелось что когда я отбираю плодную матку соль я, я даю я подставляю маточник на выходе через, ну, не больше, около плюс-минус 5 дней. Даю маточник. Даю маточник без изоляции, то есть, чтобы не разрызли его. Поэтому выдерживаю 5 дней. Да, это долго, можно быстрее, то есть делать через 3 дня, кто и через сутки. Ну, я делаю таким методом, мне так нравится. Я даю себе отдыхать. Как бы чтобы была неспешная работа. Ну и в перерывах вот эти 5 дней, когда Ули стоит без матки, а без маточен, что я могу с этим Улим сделать? Я делаю маленькие прививочки. Прививочки э, по одной планочке. Там у меня 12-13 маточников как бы как стартер два дня он у меня используется то есть я привился позавчера сегодня прошло два дня и я забираю отсюда привитую рамку я сейчас вам покажу ну и сегодня же я сейчас заберу отсюда рамку прививочную поставлю его в семью воспитательницу с маткой дальше чтобы воспитывались а в этот же шестирамочник даю прививочную рамку мисочки для сбора маточного молочка и через 72 часа я забираю сюда рамку с маточным молочком забираю рамку и даю сюда маточник на выходе. То есть получается то время, 5 суток, которые я даю для отстойки, он у меня, этот улей работает. Да, они не все у меня работают, потому что их больше 100 штук на пасеке. Все их так не загружаю, конечно же. Но те, которые мне нравятся, я вижу по силе с ними. Те, которые тянут и маточник, и маточное молочко, я загружаю маточниками, прививками. Ну и так дальше. Так что вот примерно так все это происходит я вам сейчас покажу вот у меня такая сила семьи ну сила шестирамочника отсюда была забрана матка и было было дано э... Прививочная планка. Ну, как видим... Как видим... Давайте посмотрим вместе. Как видим... Смотрите, друзья... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все 13 э, мисочек, которые, которые мы дали на прививке, все приняты. И как видите, приняты они, вот я использовал здесь джентерский сот, все ровненькие привитые. И все 13 штук привиты. То есть э, очень классно тем, что это небольшое количество. Как видим, пчелы э, на, э, на маточниках хватает. Поэтому мы теперь вот эту рамку, не стряхивая пчел, просто переносим э, в семью воспитательницу с маткой. Здесь же, здесь же мы просто оставляем э, колодец, так как и есть он. Просто закрываем. Колодец нам еще пригодится обязательно, потому что буквально через, ну там сколько я, 10 минут, там пока я сейчас туда-сюда, я сюда дам э, прививочную рамку э, для маточного молочка, то есть для сбора маточного молочка. Ну, э, вот как бы пока все. Как э, с молочком я работаю, постараюсь вам показать. Ну что, друзья, сделали прививочку на маточное молочко, восковые мисочки. Наша прививочка личиночки есть. Ну и теперь давайте поставим все это в семью. Ну, вернее, не в семью, а в отводочек наш. Смотрите, тут колодец. В колодце собралось довольно много пчелы. И я думаю, что прием у нас будет хороший. Вот и все. Теперь через 72 часа придем забирать маточное молочко.